Сегодняшнюю серию видеоуроков я хотела бы посвятить следующей теме. Это ввод остатков. С этим приходится сталкиваться постоянно. И пару слов хотела рассказать о том, в каких случаях необходимо производить ввод остатков. Первый и самый распространенный случай это переход с седьмой версии программы на восьмую потому что автоматический перенос всех данных из семерки в восьмерку осуществляется некорректно и я сама лично обращалась к знакомому программисту по 1С и спрашивала по, по поводу этого переноса. он сказал, что это будет стоить если делать ручные какие-то обработки, это будет стоить дорого, причем очень дорого и поэтому порекомендовала мне вводить остатки вручную. Это первый случай, один из самых распространенных. Второй случай. Бывает такая ситуация, что пришел бухгалтер на новую работу, а базы данных нет, она или утеряна, или испорчена. Бывают случаи, что старую базу забрал предыдущий бухгалтер и не выходит на связь. Такой, такая ситуация тоже случается в жизни, и поэтому приходится вводить остатки уже на основании тех первичных документов, которые удается найти. А этими документами являются, первое, это бухгалтерская отчетность, если удастся найти оборотно-сальдовую на ведомость, это будет вообще замечательно, и также введение дебиторской и кредиторской задолженности, возможно, по актам сверки с контрагентами, если такие имеются. Это второй случай, когда необходимо вводить остатки. И третий случай, тоже, который часто встречался в моей практике и в практике у моих знакомых. Есть база восьмерки, ввел какой-то бухгалтер, но там оказывается полный бардак в этой базе. Контрагенты все задвоены, затроены, а то и по пять раз встречаются с номенклатурой. Тоже полный беспорядок, она неправильно заведена, тоже очень много дубликатов. И поэтому нет ни времени, ни желания наводить порядок в старой базе. и Это может занять просто колоссальное время. И поэтому бухгалтер закрывает год, старается закрыть как можно более корректно и принимает решение, что он Новый год, в тот период, когда он начинает работать в компании, будет работать с чистой базы. И тогда приходится вводить остатки со старой базы, которая очень замусорена. Вот это третий характерный случай. Итак, приступим. Есть база, из которой нужно ввести остатки. А еще один момент. Лучше всего остатки вносить в начале года на 31 декабря предыдущего года. Это вот самый оптимальный вариант. Но при необходимости, всякие случаи в жизни бывают, можно, конечно, это сделать и в середине года. У меня открыто две базы. Одна база, с которой информационная, с которой будем вносить остатки. И вторая база, в которую будем заносить остатки. В той информационной базе, с которой будем вносить остатки, нужно сформировать оборотно-сальдовую ведомость. Отчеты. Оборотно-сальдовая ведомость. Сформировать. В оборотно-сальдовой ведомости имеется три колонки. Сальда на начало периода. Обороты за период. Две колонки по дебету и по кредиту. И сальда на конец периода. Период здесь выбран 2016 год. И понадобятся цифры с сальдо на конец периода. То есть эти цифры на 31 декабря 2016 года. Еще такой маленький нюанс. Вносить остатки нужно только тогда, когда произошла реформация баланса, произведено закрытие года, чтобы 90-е счета были закрыты. Вот здесь очень хорошо видно, что по 90-м счетам нет никаких остатков. Вот После того, как все эти мероприятия в программе произведены, то теперь можно переносить остатки. Будем идти по порядку, сверху вниз. Первый счет – это десятый счет. Десятый счет нужно вводить в разрезе номенклатуры. Это материалы. Откроем и посмотрим, что здесь за номенклатура на остатке. Смотрите, номенклатура здесь следующая. Здесь, видите, по всей номенклатуре все закрыто и висит тоже в этой базе был ввод остатков с 2015 года просто общей суммой. Потому что было неизвестно, какая номенклатура, инвентаризация на складе не производилась и необходимо было быстро сделать вот остатков и сдать бухгалтерскую отчетность. Поэтому была введена общая сумма. Часть была общая сумма 540 тысяч, часть этой суммы была списана в 2016 году, 150 тысяч. И вот осталась сумма 390 тысяч, 190 рублей, 18 копеек. Все, больше здесь ничего нет. Вот эту сумму нужно вносить в новую базу. Закрываем это окошко, переходим в чистую новую базу. Я ее заранее подготовила. И еще один момент. Прежде чем вносить остатки, обязательно заполните в меню «Главное» реквизиты организации. Это пригодится, когда будем вносить остатки по 51 счету, по расчетному счету. Итак, заходим в меню «Главное», «Начальные остатки» и есть такой помощник ввода остатков. Открываем его. Дата ввода остатков здесь задана. Если она не задана, вы ее здесь задаете. 31.12.2016. И ищем счет 10. 10.01. Материалы. 10.01. Счет есть. Два раза мышкой щелкаем. И по кнопочке «Создать». Добавить, счет 10.01, показать все. Мы попали в справочник номенклатура. В справочнике номенклатура лучше сначала создавать группы товаров, а в группах товаров уже создавать необходимые товары и материалы. Поэтому сейчас я создам группу. Группу назову «Материалы», вид номенклатуры «Материалы», «Записать», «Закрыть». Группа создалась, два раза мышкой по щелкаем, группа открылась, и теперь в этой группе создаю материалы с 2015 года. Входит в группу материалы, вид номенклатуры, материалы. Записать, закрыть. Выбираем. Склад не требуется. Партия. Партия новый документ расчетов. Провести, закрыть. Получился такой некий документ пустышка. Количество 1. Стоимость 390 190 восемнадцать Сумма для налогового учета поставится автоматически. Провести, закрыть. Первая позиция сделана, закрываем еще это окошко и возвращаемся в старую базу, откуда дальше будем вводить остатки. И вводим следующий остаток, это 51 счет расчетный, сумма 24,854,63. Но вам рекомендую, прежде чем вводить, открыть, если у вас есть, конечно, старая база, открыть в старой базе этот счет. И посмотреть, возможно, у компании несколько расчетных счетов, могут быть рублевые, валютные, и, и остаток может складываться из нескольких остатков по разным расчетным счетам. В данном случае это один расчетный счет, и поэтому вносим этот остаток. Заходим в новую базу, опускаемся ниже. Находим 51 счет. Два раза мышкой открываем. По кнопочке «Создать». Теперь по кнопочке «Добавить». 51 счет. Расчетный счет выбрался у нас, потому что уже внесены реквизиты компании. И вносим остаток. 24 854,63. Так, создалась новая строчка, чтобы нечаянно, чтобы ее убрать, просто нажимаем по кнопочке «Escape». Строчка убралась. Провести, закрыть. Спасибо большое за внимание. Я надеюсь, что информация была полезной и нужной для вас. Продолжение смотрите в следующих видео уроках, заходите на мой сайт, подписывайтесь на видеоканал и вы будете постоянно узнавать что-нибудь новое из области ведения бухгалтерского и налогового учета. Всего доброго!